привет друзья солнечная испания принимает гостей как вы знаете к нам приезжают из германии из россии много людей не только отдохнуть но и установить природные функции своего организма среди них бывают довольно известные люди был александр санаров сейчас у нас в гостях наташа гудхайль с вашего позволения задам ей пару вопросов по тому битокс курсу который она проводит регулярно онлайн и многие из вас уже его, наверное, знают. Она один из кураторов, медик с 25-летним стажем. Я думаю, что вам будет интересно узнать от нее лично, как проходят курсы детокс-марафона. Так, ну вот твое э, интервью пришел послушать Код. Он тут, видишь, теперь... Да, рыженький такой красивый. Все. Я говорю его почистить, противопрезитарку сделать ему. Ладно. Витаминчиков подавать. Кстати... Давай, так раз, мы уже к нам код пришел. Скажи, детокс проходят люди? И многие сегодня держат домашних животных. Как с животными у вас обстоят дела? Вообще, когда есть животные, хозяева знают, что животных нужно проводить противопаразитарки противоглистные продукты, да. Но и очень важно хозяевам тоже проходить прямо всем семейством, проходить противопроцитарные программы. У нас, по-моему, два месяца назад была семья, и они всей семьей с детьми проходили противопроцитарные программы. Прямо на детоксе, взрослые на детоксе, там посложнее немножко программки. Вот и разгрузка заодно, и... а детки там уже полегче продукты, еломил добавляем противопаразитарные то есть горечи нам нужны нам нужен важный отток желчи чтобы вот то есть э, животным просто размешиваешь это даешь с водой животным да у них конечно дозировочки маленькие тут нужно зо зо зо, зо, зо как сказать зо поговорить да ну там маленькие дозировки буквально детские дозировочки вот им можно еломил давать им тоже отлично животным подходит вот. Деткам тоже, в принципе, там небольшие дозировки В зависимости от возраста То есть сегодня, если люди хотят пройти детокс-марафон Сколько это стоит? Это, наверное, платная процедура Само участие на марафоне Участие 20 евро ну, от... ну, это очень низкая цена По сравнению с теми, которые я знаю Там 50, 100, 200 евро Здесь цена специально за... Не то, что занижена Она дает возможность людям Каждому, то есть по финансам Пройти, то есть использовать Эту возможность, потому что к цене участия еще конечно нам нужны продукты которые используем для детоксикации для поддержки органов пищеварения поэтому здесь конечно еще дополнительная цена вот и чтобы это было реально и возможно каждому человеку пройти такой марафон поэтому цена участия можно сказать занижена а сколько продуктов на какую цену нужно взять здесь в принципе, зависимо, зависимо, это индивидуально. То есть я могу сказать рамки. Критерии, да. Критерии, да. Это где-то от 100, можно даже от 80 евро, то есть если брать минимальную просто программу очистки. Компания создала определенный сет, да, допустим, от 80 где-то, ну, до 130, до 140. Это все индивидуально. От... То есть, если проблем больше, то тогда надо больше продуктов. Нет, туда. даже не факт. То есть, если чем больше проблем, тем начинаем с меньших дозировок, с меньших, угу. вообще с маленьких, в зависимости от возраста, от веса, от, от состояния, от закисленности организма. То есть, здесь не важно, нам количество Здесь просто нужно, ну, во-первых, сколько человек может себе позволить и какую цель он преследует. И, и его опыт, проходил ли он уже детокс, либо он вообще начинающий. Это тоже, тоже зависит. Я знаю, очень многие люди приходят, хотят похудеть. Это имеет отношение к детоксу или там это, это разные вещи? Похудение? Как лично ты к похудению относишься? Вообще, честно сказать, вот как женщина, я знаю, в основном, Наверное, процентов 98 женщина хочет похудеть. То есть это вот женская стихия похудеть. Я скажу, худеть это, это побочное действие детокса. То есть организм сбрасывает килограммы, когда мы нормализовываем работу пищеварительного тракта, то есть вот этого нашего мозга. Когда он начинает работать складно, когда у нас процесс детоксикации работает, когда у нас желчь активирована и обеззараживает Потому что желчь является противопаразитарным действием, когда она обеззараживает, когда она улучшает перистальтику, то вес, соответственно, сначала уходит вода, потом жировые отложения, и, соответственно, на весах э, цифра меняется, меньше 100, то есть вниз. То есть, если я правильно понял, вы не ставите э, задачей похудения, вы ставите задачей почистить организм, а когда налаживается обмен веществ, то вес сам уходит благодаря этому э, очи очистке организма. Правильно, Саша, да. А наша вообще цель сразу изначально, если участник приходит и хочет, я хочу похудеть. То есть мы спрашиваем, с каким запросом вы приходите, какая у вас цель. Многие говорят, хочу похудеть. То есть мы стараемся переключить его мозг не на похудение, а на получение большей энергии, на, получение, на активацию работы внутренних органов. То есть здесь немножко переключаем мозг, чтобы он работал над, не фиксировался на, на цифре, а фиксировался вот именно на получении эмоций, легкости и улучшение пищеварительного тракта. Конечная задача все-таки здоровья, а не похудение. Да, конечно, это, это здоровье, легкость, это ощущение, это наши эмоции, это чувство легкости, бодрости, активности. И энергии. И энергии. Спасибо. Ну, С и, конечно, мы оставим реквизиты, наверное, под этим видео, чтобы люди могли э, связаться, контакты твои тоже можно поставить, mm -hmm. да? С удовольствием. Хорошо. Да. Кураторов, которые, к которым можно обратиться, записаться на токс марафон и пройти его за 20 евро. И, как мы э, говорили, критерии э, цены от 80 до 130 евро примерно да, на примерно себя так, любимого, да. чтобы почиститься mm -hmm. при помощи… Потому что после Детокса мы рекомендуем проходить лимфоочистку. А за счет того, что мы разгружаем пищеварительный тракт, нам очень потом удобно работать на лимфатическую систему, потому что все токсины, лимфа является нашим э, утилизацией, как нашей канализацией даже. Вот. И нам нужно, так как она течет медленно, соответственно, с ней нужно медленно работать, чтобы и выводить все эти токсины, очищать э, лимфопротоки. Хорошо, спасибо, вот это хотел узнать, у нас в гостях была Наталья Гудхайль, медик, который ведет детокс-марафон, один из кураторов, и э, э, контакты вы найдете под видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С удовольствием. Спасибо большое. С удовольствием. Оставайтесь здоровыми. Итак, подробнее о Детокс-марафоне можно почитать по ссылке под видео. Там достаточно информации. А для тех, кто решил провести отдых в Испании и восстановить здоровье, обращайтесь лично, тоже найдете контакты под видео. Здоровья вам и любви.